Приветствую всех любителей видеоигр. На, скажем так, юбилейном выпуске атомного сердца. Мы пойдем и доберемся до выставки. Не знаю, это вроде арена, тут скорее всего должно быть сражение, нет разве? Нет? Да! Твою мать, вот это сюрприз! Опять она! Пушку сделал! Робот Очень опасен! Да кто бы мог подумать, хрена она разгоняет! Где? Где? Понятно. Не, ну а чё мы будем это там? Блять, патроны, что ли? Ух ты ж. Понятно. Да у меня же там, блять. Где? Нормально, нормально, нормально. Вообще, пацана. Энергии нет. Ну я понял её слабые места. Сейчас удар, да, в пол будет? Ага, ага. Что такое музыка? Ух ты! Дотянулась. Да я ж подпрыгнул. Воу, воу, воу, воу, Так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, упим, упим, упим. Так, ну слабые места мы ее теперь знаем, это хорошо. Осталось только выжить. В этих слабых местах. Неожиданно. Как я умер. От ракет ага. Ух, это будет сложно Пока я не сильно понимаю, как она работает Но ее можно также завалить В рукопашную Естественно Так, а, сохранение Это хорошо, что я здесь сохранился. Так, пушка, конечно, не очень Но Твою мать, вот это опять она, берегитесь робот ежх хозяин. очень ага, опасен это я в курс ага, ага че, получишь урон? А? а, как я, нифига нормально так и получил улыбок. давай, давай, иди сюда, красотка Воу-воу-воу-воу, во. притягивает меня, притягивает, притягивает. Да куда, куда, куда? Да ну тебя, да ну тебя! А, все таки получил пиздянок, ну ладно. Ладно, еще жив. Цел орел, значит, все нормально. Ага, ага, хренушки тебе. Блять. Вот это было больно. Да ладно, а как от тебя валить-то? А как тебе такое Бля, все-таки задела тварь. Как с ней сражаться? В ладушки играем. Прекрасные ладушки. Так, как бы с ней сражаться? Надо, кстати, прочитать. Проезжик, но она столкновение. Но герой какой-то медленный, если честно. Прям вообще не бежит. И поднять-то я ее не смогу. Ну, через телекенез, естественно. Так, ну оружие это все понятно. Повик. Повик все четыре патрона. Где от нее спрятаться -то? Даже негде спрятаться. Эта пушка более чем бесполезная. Не, можно так пострелять, конечно, но... Но все равно. Так, насчет, кстати, робот-девочек мы ее не встречали потому что здесь где-то должны быть ну ладно ежиха крупный габарит а мы про нее читали точно лапки жипы находят специальные буры да мы о них читали так ладно надо подумать как с ней сражаться поехали твою мать вот это сюрприз опять она Победитесь. Робот веша хозяин очень опасен. Да кто бы да мог подумать, а на вид такое солнышко? Да, что не Ух, ты ж прям передо мной. Бежим, бежим, бежим, бежим. А можно ее поднять? Нет, не получается, жаль.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 одну одна Отлично, она перегрелась. Пошла вон от меня. Айфик, как и перезарядка, не вовремя -то. Так, а зачем вот эта штука-то я поднимаю, чуть не пойму. Фига, она дерзкая и Как я понимаю, от этой штуки можно прятаться. ай яй, -яй. ай -яй -яй. Так, может быть, она их сломать должна. Я пока не понимаю... Ух ты ж, блядь. Где они? Ой, понятно. Сейчас меня, по-моему, выдернут. Да. Я слишком... Много обращаю внимания на такие мелочи. Не понимаю, что с ними надо делать, что как быть, как жить. И я понимаю, их надо уничтожить. Где-то даже обратно читал, но я не уверен на 100%. Блин. Так, вам попробуем с дробовиком с ней разреш... решаться с этим вопросом. Так, кстати. Кстати, подождите. Надо улучшение поставить на огненную, эту, на Электрическую. Сейп, чтобы я мог электричеством стрелять дополнительно Так, мне нужно оружие Улучшение, дробовик а -а -а, Кассетник Установить Отлично, кассетник Уничтожить затраты этой кассетника, естественно Элементальный урон увеличить Стоп, нет Ствол Уменьшает отдачу, увеличивает урон Ставим Да так, пока, блядь, скорострельность. А, стоп! О, походу, я плохой ставлю сейчас. Да-да, вот этот ставим. Я-то думаю, что не так. Уменьшает отдачу, вылеча, скорострельность, точность. Магазин есть? О! Уличный магазин. Отлично! Материалов Отлично Полный магазин Ну, прицел полигон 9.12, Кассетник мы чуть-чуть улучшили Ствол, рукоять еще разочек улучшаем Отлично Тоже улучшаем Ствол магнитный уже нельзя Не хватает материалов Так, теперь ты иди сюда mm -hmm. Mm -hmm. Так, с тобой что у нас? Рукоять не нашли. Кассетник, давай поставим огненный сюда. Сейчас кассетник из чего воткнем. Огоньку сюда добавим. Так. Ну сюда уже все. Эмигенератор. генератор Полезная штука, но нет. А, ну мы автоматом пользуемся. Какая разница? Хотя у автомата урон четверочка. А здесь пятерочка. Но скорострельность. Скорость заряда. Контроль дачи, уменьшение разброса. Ну, это, конечно, стало чуть получше со временем. Так, теперь мы сюда что? Раз, два. Значит, электрический сюда, огненный сюда. Или стоп, или... Или это замор... Нет, заморозка? Огонь, вижу две штуки у нас теперь. Так, теперь поехали. Кассетник. Сюда электричество. Так, Сюда. Тоже, наверное, электричество Это же все-таки робот Здесь у нас кассетника нет здесь я кассетник не установил Надо установить Не ты, не ты, не ты, не ты Вот ты Так, кассетник Не хватает Ну, значит, все Значит, все Где там дробода? Сколько у тебя в магазине вмещается? десятка десятка лично кассетник ты поставь обратно то О -о -о. ну поехали твою мать вот это сюрприз опять она берегитесь робот ежиха 7 очень опасен да, да я уже так и понял. такое солнышко Ну, отлично, в принципе, работает. Да, а, то есть кассетник надо еще каждый раз надевать, да? Да, если он повторяется. Давай тогда заморозочку наденем. Да, что ж такое-то? Да я сейчас с то темпами сдохну. Заморозил ее! Заморозил! Пусть и ненадолго. Да, блядь. Налог сохранится. Так, ладно. так с ней сражаться? Тяжело. Особенно на высоко уровне сложности. Я уже потратил 11 минут. Блядь. И все заново. Сейчас, короче, понятно. 5 так, ребят, представляете? Это сейчас возможно свершиться, Только-только не останавливайся, пожалуйста. Так, перезарядчик Ну сейчас пока вполне себе неплохо идем. Единственное, только вот надо он ту башню бы активировать. Ага. Ты где? Давай прыгай сюда. Отлично, где-то. В общем, я нашел ее слабое место не сразу робот. но серьезно нашел Это вот эта вот штука мирный робот вам беднее товарищ майор у вас богатый опыт взаимодействия с боевыми опытами у, -у, -у меня Черт. ну да только я не помню ни хрена они другие вроде я с ним конечно поимел немножко материалов и так далее но блять сражаться было с ним ради этого Конечно, не очень. Я, конечно, согласен был бы сражаться больше ради материалов. Нежели бегать по аренам, чтобы, блин, лупиться с монстрами. Ради того, чтобы получить немножко материалов. Так, полигон 1. А где полигон 2? Полигон 10, полигон 6, полигон 9. Фабрика 2. Станция... Ну, короче, ладно, значит, сейчас мы на другой полигон полигон перейдем на шестой. Такими темпами получается. О, сохраняшка. Как торжество. Впечатляет. Сразу чувствуется, что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного. Если б только не труповок. Торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0 понедельник сюда прибудет все высшие партийные до понедельника я здесь все исправлю буду рад если ваш оптимизм оправдается оправдается увидишь больше я дмитрий сергеевич не подведу все возможно все возможно так и куда это я куда это я иду Доберитесь до выставки у как красиво прикольно только не говорите, что я ради нее сейчас сражался. Честно, чтобы до выставки дойти. Может, там Акамеда? Кто все это запирает? У него дом, наверное, даже сортир на куда. сделать открытие этих дверей символическим действием. Символическим? В смысле? Система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей солнечной системы, которую вы видите высоко над входом. Попробую организовать. Так, и что мне надо? Не понял. Не понял. А, а может мне надо вот сюда ее дверить? Сейчас я ее запущу, я понял. Левое зеркало не работает. Что-то застопорило подъемный механизм и не позволяет зеркалу подняться. Понятно. Снова лазать по подвалу. Че, реально в подвал сейчас спускаться? А вот это зеркало. Ну давай-давай-давай, его-то. Я понял, короче. Снова лазить по подвалу. Погнали в подвал. Чего? А так, а он откроется, если я его сейчас растяну? Да, я понял, он откроется. Пусть ненадолго. Оп, успел. Успел, это хорошо. Ладно, что врагов не было. И череп с костями очень ободряет. Где они? В данном подземном уровне размещена система магнитной амортизации. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор. Что? То есть меня может раздавить опускающейся магнитной стеной? Теоретически не должно, но это не точно. Я тут впервые. Да неужели? Странно. Ну. Ага. То есть умереть все-таки возможно. Напомню, что вы можете менять полярность магнитной. Да. вы уже проникли в комплекс ВДНХ. Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть миф? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда несуйся под руку. Дядь, ты думал, я тебя не увижу? Да, держи. А, он застрял. Не повезло ему бедному. А, в стол. Смотрите, в рукой. стол. Опять эти уроды куда без вас? Кстати, надо бы... Хотя ладно, пусть будет. Уставился у шлепок желез. Пора на свалку. Блин, они так замерзают классно. Мне нравится. Так, опять эти замки ваши любимые. Щелкать пальцами, надеюсь. А это мне больше нравится. Это быстрее, конечно. Ой, Изо. так есть кто этот мертв есть? Без них никуда. А, Зачем тут вообще гребаный лабиринт?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 Нам бы так. еще как-то найти путь через это гребанное магнитное царство. Ой. Отлично. Так, вопросы решаются. Загадочки тоже. Так, упал. Здесь уже поинтереснее. Есть ли что-нибудь, что я могу залутать? Внизу вижу. Значит, падаем 100%. Зря. Ладно, пофига. Um, хорош, хорошо, я с вами тут с роботами хорошо развлекаюсь. Да, судя по всему, развлечений себе нашли немало. Так, что мне надо-то? Ага. А теперь, наверное, будьте добра. Ага. Не допрыгнул, блядь. И чуть не разбился. Еще одна дверь без замка. Раз, где тут реле? На стенах я ничего похожего не замечал. Не поняла, где проводное реле? А, кажется, кажется нам сейчас ответят на этот вопрос. Пустите нас, пожалуйста. Опа, я где? Подними обратно. Блин, надеюсь, я не разобьюсь здесь? Не, отлично. ты еще живой А как дверь открыть? сапоги были, плана не было. Эм, о чем? Да мы с напарником тут работали на магнитах. Да. Каждый день боялись, что нас по недосмотру за зимы. Носили штаны прорезиненные, таблетки пили, фольгу под каск впихали, чтобы не разорвало магнитным полем. А убили тебя роботы? Да не роботы, а не дальновидность. Нужно было еще бронежилет запастись оружием. Понимаешь, не в роботах проблема, а в плохой подготовке. Всегда нужно наперед знать. Дальше-то что? Ко всему, все равно не подготовишься. Нет, нет, нет! Это оправдание слабых! Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе все, что может пригодиться. Каждый патрон тратится умом. И от убежища до убежища перебежками никуда не суйся без нужды. Как же скучно жить по твоему совету будет! Все Зато будешь делать, как я. Дальше проживешь. <кхм> Есть в этом маленький логический проем, но тебе, конечно, видней. Нет, <кхм> проем то, что он уже мертвый. Так, а как открыть тебя? Ага, ага, ага, ага. ага, ага вижу. Э. Ага, вижу, вижу. Значит, мне надо попасть на эту цель для начала. Так на нее, конечно же, хрен залезешь. Но зацепляйся. Ты же цеплялся нормально до этого, блядь. Вы думали, я не найду способа, как зацепиться по-другому? Так, а мне... Мне вот сюда сначала. А отсюда вот... Нихуя не зацепиться и упас, Конечно. Да-да-да, да все правильно. Мне как раз таки туда надо. М -м -м. Так, а если я сейчас вот здесь? Ты меня. Расставило, ладно. Красный. Какого черта товарищ Молотов ополчился на Академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за два дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле?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 Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезобрашенных трупов. Боюсь, что товарищу молоту нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сечин. Чего? Ты что несешь, Перчатка? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас. Правильно я буду сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал академик Сечин. Не спорю. Но с какой целью конкретно?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 и вести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожит агрессивных роботов или задержит Петрова, либо предпринимут иные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Да, это все очень даже логично и красиво звучит, все очень даже правильно. Как так делают всегда, а бы делали, делают и будут делать. Только вот будет ли оно так работать? Это, конечно, уже другой вопрос. Так. Внизу есть что? Так, вижу дверь. Угу. А там, мне кажется, что-то есть. Да ладно, ничего, совсем ничего. Скучно как-то. Плакотяжная. И здесь ничего. Ладно, значит, будем искать... Возможность Падай Молодец Молодец Сейчас нас падает еще выше Хорошо Это чтобы было выше Так, отлично Есть что? Вообще ничего. Хоть за... Загад... Это мы оттуда пришли, да? Да, по-моему, да. Так, да, хоть загадки не упруть Так, эта штука у меня подняла, но я бы не смог прыгнуть. А, тут еще и две разные зоны. Все, я понял. Ну куда давай кого-то так выпадаете? Ну. так а как мне попасть получается туда Ага, я понял нельзя вводить а. сюда войска а. слишком много народу кто-нибудь может слить информацию врагам и все пропало но ведь можно ввести на территории предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ или отряд «Аргентум», подчинённый лично Сечин, И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые найдут тут порядок очень быстро. Вам ли не знать? Но это же в смысле ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР.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 То есть, товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Ох, разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равнее. Все будут равны, но некоторые все равно будут равнее. Это очень даже хорошо звучит. По той простой причине, что это самое. То кто-то все равно будет лучше всегда Надо все три зажечь Да не проблема Так, единственное но Это надо вот так И вот так Все Нет, но ну я в курсе, что у высшего партийного руководства В коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан Но это нормально Весь мир же не может принимать важные решения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 Множество людей, погибших здесь в результате злодеяния предателя Петрова, интересует товарища Молотова крайне опосредованно. Ему нужна власть над сетью коллектив. Он летит сюда за ней. Ебучие пироги. Он мне никогда не нравился. Вечно у него к Сеченову какие-нибудь претензии. Но такой херни я от него не ожидал. Нужно торопиться. Да, торопиться точно нужно. Только вот поторопишься ли тут. То там, то тут. Так, только по центру надо, значит, чтобы было, да? Так, вот это меняем местами. Ой. Так, а если вот так, то он преретранслирует наверх. Ох вы ебучие пироги Так Ой Это я понял Так, думай ты, дурья башка но мне точно надо, вот это в самом низу, чтобы было. Это так. Ой, все само решилось. И отлично. Куда ты металлическую бритку возьми? Так, и что сейчас будет? И куда меня эта штука поднимает? А.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 Солдат, товарищ майор, я работаю головой, а не руками Проходить через роботов, это ваша задача Языком ты работаешь, а не головой В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение заданий Следующий эфира. Я молчу Вот отлично <смех> <смех> Так, знаете, что я понял? Блин, если я сейчас зайду, я потом не потеряю ли прогресс? А, ворота за мной закрылись <смех> Печалька Блин, очень печально, я понял. Потому что надо было еще на какой-нибудь полигон зайти. А я уже, блин, по сюжету, по сюжету что-то рванул. Не стоило так, конечно, рваться. Я даже АК не нашел. Да еще кучу всего. Хоть дробовик улучшил, блин, 10 патрон в магазине. Тут прямо уж теперь разгуляться можно. Разгуляться не то слово, блин. Так, сундучок желтый, нам бы к нему попасть. А вот как это сделать? А, точно не так. Там ничего нет. Только маг, новейший исследовательский комплекс в форме... Триадальные камеры. Именно здесь проводят грандиозные эксперименты по управлению термоядерным инстинктузом. Только вместо раскаленной плазмы в коридармах комплекса текут светлейшие умы нашей Родины. Руководитель комплекса Игорь Николаевич Головин. так вот. А, тут дверь есть за спиной. Все понятно. Ах, чиз. Ой, где я найду этот пароль? Вот так чисто на лошару. Ладно, я понял. Надо искать, значит, у кого-то пароль. О, комната отдыха. Отлично. У него не работает убийство. А, он не отображается как злой, хорошо. Это Нет, ненадолго скоро все исчезнет. Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Да уже исчезает Только легкий не становится. Я даже не помню, как меня зовут, а эту рожу металлическую помню. Помню, как он мне с кишки вспарывал. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят. Как персонал. Заменили мы. Бедных людей повырезали только. Робот эти ваши. оставьте меня уже. Дайте забыться. Хорошо. Так, а можно как-нибудь отключить? А, вот снять. Отлично. Так, ну ладно. Как бы мне нужны с него материалы, все-таки как он крути, придется его поэтому порубить. Я открыть эту машину не буду, смотреть, как она всех убивает. Поэтому. Кстати, я кстати не понимаю, почему она к нам не агрессивна. Если она его убила, из него кишки все повытаскивают, то она же получается агрессивная. Агрессивная. Да почему нас не агрессив? Так вот, интересный вопрос у меня. Опа. Идем сюда. Ага, еще один трупецкий. И здесь трупы. Конечно. Наверное, они будут почти везде. Ага, стоит там кто-то. А вот и рука. Что этот железный извращенец снедит? Это робот официант который обслуживает убитых им же людей. Пришибут, варь. В данный момент робот агрессивен. Можно получить руку без боя. Ага. А вот и наконец-то мультик, ну погоди, показывают. А, это что, их реально прям можно стоять смотреть? Контент, который мы заслужили. О, зов. Ну ладно, посмотрели, не хватит. Так, можно получить без боя, конечно. То есть он их сначала убил, а потом начал что-то пошло не так, и он решил их все-таки обслуживать. Прекрасно. Но синтетические материалы мне с него нужны все-таки, поэтому придется его казнить. Ох ты ж, блять! Я эту дрянь живой не оставлю. Конечно, не оставлю. А ну-ка, подъем. А теперь в пол. Буду я еще эту тварь живую оставлять. По-моему, я на дурака не очень пахну. Так, сейчас там электричество развеется, чтобы все собрать. И так подряд идти, типа, да? Можно выключить там? Нет? О -о -о. Ага. Так, ладно, посмотрели, и хватит. Такие вот хорошие мультики. Так, ну теперь-то я точно все залутал. с этим шкафом небольшие проблемы, но это ладно уже. Так, здесь ничего. Вот у тебя и заяц был только что. Так, я вышел, ага, с этой стороны. А эту дверь чтобы открыть нужен код. А, вот и код. Два вверх, два вправо, два вниз, один влево. Можешь сфоткать просто, а? И Где у меня тут эта самая вот, вот, вот эта вот эта штука, которая позволяет эту... запоминать прям, знаете, как бы это? Запоминать. И не мучиться. Так. Значит, примерно вот здесь. А, неправильно. Да как то неправильно? чего? Чего этот код тогда? Может быть вот так это надо сделать? А может быть тогда наоборот? Что-то тогда не понимаю. Ну точно ближе к середине. Ну да, все именно так и замыкает. А от чего этот код тогда? Кажется, что я понял так ты все правильно Только немножко по-другому А вы изображение повернулось? У меня, блядь Но ничего Такое бывает Ну, главное, что мы доступ получили Уже хорошо Рецепт для кассеты Уже получен реплимер, Конечно, понятно Рецепт кассет и так далее у нас уже все есть, надо только сохранить. Угу. Угу. Живое. Без ручек, без ножек, конечно, но живое. Живая не то слово. Есть что еще золотой. Ну, вроде все. Да, так-то все. А что сюда пришел? Руку-то мы получили. А, это чтобы пройти нужна была рука, да? Вставить ее работает? сюда надо. Поднесите к моим нейросенсорным контактам. Мультфильм ага. чаптирован. Отлично. Удобно. Очень удобно. Зала информации. Здравствуйте.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 В мое создание участвовала настоящая актриса и космонавтка. Вот уж на что будет, так пофиг. Веришь, нет? Другое дело! А сейчас, если позволите, я хотела бы произвести речь. Здравствуйте, дорогие товарищи! Добро пожаловать на выставку народного хозяйства! Ты что несешь, какая нахрен речь?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 Выполняй приказ, робот. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвойне. Докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать а тебе, что я человек? Харагири что ли себе сделать?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 Положите на эту стойку три предмета, которые олицетворяют главные ценности советского гражданина. Труд, искусство и жизнь. Ебучие пироги. пироги. Да что ж мне так везет на всю эту хрень? Эм... Я хренею, честно. Так. Раз... А, тут и сохранялки-то нет. А выйти-то можно как-нибудь поискать это дело? Можно, да? Отлично. Вот тебе жизнь раз. Что это сейчас было? У меня, походу, диалог какой-то за это самое забайтился. О, Что поднять я могу? Я бы человека закинул, честно говоря О, отлично Горшочек есть Так, жизнь у нас есть вот, Отойди Дальше Молот, давай сюда И вот это даже нечего. Так, и еще одна дверь должна Где-то что-то я должен получить. Может у тебя что-то есть же стенка? А? Ничего у нее нет, я понял. Так, а что мне еще надо-то найти? О! Пола с Родины, все логично. О чем, мне к ней надо прям подойти? Или я за стойкой не могу с ней поговорить? О. А, насчет теста Дарвина. Да-да, буду рада помочь, майор. Мальцы, только, а то, а то а? -то только береги, а то опять мультиключ искать. Слушай, включишь что-нибудь весело, Так, забудь, пока ничего не нашел. Я хочу о чем-то другом. Мальцы, только береги, а то опять мультиключ искать. Конечная Так, ну-ка, давайте-ка отойдем. Так, стоп, похожу и вернусь. А, надо именно отдать ей, да, хорошо. У меня есть пара вопросов. У меня есть пара вопросов. Разумеется, майор! Я могу вам рассказать про все четыре этажа выставки Челомей, Павлов, Вабилов и Сахалин. А мы из Вавилова его вроде вышли, да? Так, я хочу спросить о кое-что другом, расскажи мне. Ань, да нет. Этаж вавил. третий этаж. Не, подождите, подождите, я тут то самое. А как я отдать-то это все как говнище? А, надо... А, все. Радио будущего.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 и надеялись, что это заливно. Заткнись, к тупор. Извините. Сбой эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего вокруг ужаса. Пионер Нечаев, вы блестяще прошли тест Дарвина. Скажите мне, кем вы хотите стать, когда вырастете, а? Космонавт. Отличный в профессии. Желаю вам... Что ж, мне Сука. было приятно ваше внимание, майор. Теперь, чем я могу помочь вам? У тебя чего помочь? Мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, не... Ты издеваешься? Ой. Но я могу Случай, решение Случайно задачи Дело в том, что активация режима военных учений невозможно силами одного робота. Для подобной процедуры требуется два робота. А не один! И где мне взять вторую такую же идиоту? До начала этого жуткого кошмара мы Я знаю, где ее информационном найти информационном стали вдвоем. Но в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ее по всему комплексу, что ли, растащили? Именно! товарищ. Богатый опыт.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 Не, ну это, конечно, жесть. Сейчас бегать. Ушек, конечно, можно было бы сделать и получше. А то так со стороны выглядит немножко страшновато. Такой шлеп за ней идет. Да мы тогда завтра идти будем. Мне кажется, ее сейчас тоже на части разберут. Ладно, я пока пройдусь дальше. Ты же идешь, да? Что-то остановилось -то. Да Вы только взгляните на этот позор! Столь благородная роль помогать лесорубам и службам спасения! А ты! Как ты используешь данные тебе нашими создателями? Сейчас она его как про это самое примитивное животное. Сверх, чтобы кромсать, И дальше. Давай, давай, пошулял. Блять, еще давай вот это. Но О! Стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Ну ты же понимаешь, что он не сам это сделал, верно? Да, нет, не похоже, что она это понимает. Ужас бардак И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же этот бедла мы устроили. Я сегодня такая забывчивая. А в общем, изнутри, кстати, вот так выглядит. Прикольно, да? Такие вот все приводы все такое. экзоскелет Эх, Как вам людям? хорошо? Взяли бритву, избрили эти отрочительные ужасные усы. А да, это что? Соглашусь. Ты даже не машина. Дуровей. Ты лишь имитация машины. Желкое подобие. Инструмент. Хм, простите. Один такой в свое время пытался меня... Так, не будем об этом. О, -о, -о а что? А что пытался-то? А что, есть привод для того, что он пытался? Робот-лаборант? Да ем. Модели, Пойдем. Аж папе захотелось. Пойду Чику попьем. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешить а -а -а. сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете Идем. найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не забьется во время боя. А, да, я Чего? понял, черных. Я вообще ни хрена не буду. Ты же помощник, Керешкова. Можешь сказать по-человечески. Ой, все. Никакого чувства так-то.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 Пошли. Не, когда ты, знаешь, когда ты как бы все это уже знаешь, это все прочитал, это все посмотрел, при том же самого Вовчика типа и так далее и тому подобное. А кто не хочет, да, там про Рафика, может еще разочек почитать сейчас Ой, она его отчитывать, блять, а будет. Кто кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый, хороший. А? Это убивает. Ну это мило. Сейчас выглядело, конечно, он так кому так по-хорошему. Бля. О, на, месте, Отлично. на этом Прошу ага. вас подключение. Куда? Куда там вставляете вот свой большой вот этот нервопривод? А. Ну поехали. А. Я вчал не помню. А ага. А Это у меня нового. боевые протезы тречат. Разлабься уже. Какая смотрит. Прикольно, голове. Да, Вроде есть. все так. Подключение административных прав прошло успешно. Хорошо. Что дальше? Я открываю дверь в актере.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 Да, с размахом сделан. За пять минут все это не осмотришь. Тут он полностью и максимально прав. Вот это все точно за пять минут не осмотришь. Тут еще эти вон гаврики вылетающие, возможно. Да, где я хранить буду там ручки, ножки, все такое. Ну, если так подрассудить-то. Ага, один шакальный ко мне уже побежал. Ну-ка, декал с автомат попробую уже сгореть. В принципе, ничего так. Так, а мне надо вниз, да, сбегать? Жаль, сгоняем. Так, а куда мне вообще в целом -то? О, блядь! Испугал меня. не на шутку, конечно, но толку только не сильно. Нам просто вниз там спускаться. Ну, давайте пойдем вниз просто. Блин. Тут эти споры еще есть, люди есть. Ага, думал попадет по мне, конечно. Драка, конечно, похож, но не настолько. Ой, ловушки. ну подъем. Ну-ка, лечь. Ну-ка, подъем. Ну-ка, лечь. Отлично. Так, ну что смог, то взял. Кого смог, кого убил. Комучка класная ничего нравится. Так, тут где-то человек мертвый. Ага, я доктор. хотела умереть сегодня. Прикинь, получилось. Внезапно. Все прошло по плану. Вчера мы расстались с колей. Его родители перевели на Сахалин. Настоящее, не то что здесь на выставке. И он с ними. Сказал, что вместе мы не будем. И я хотела умереть. Ну да. Когда летишь с моста, кажется, исправить можно что угодно, кроме того, что летишь с моста. Но пока я тут лежала, до меня вдруг дошло. Ну, кривить. Извини, я, я занят. Я, конечно, понимаю, короче, она осознала, что смерть это неплохо. И бла-бла-бла, все такое. Сколько времени? Ой, уже заканчивает пара. А я еще донизу даже не добежал. Ты что, ты поедешь? Давить всех? Езжай. Ага, тут закрыто. Так, и что сюда приперся? А, за телом. Ага, боится от роботов побли поблиз Хорошо. Ты музыка началась, я всех победил. Так, кисть, нога и голова. В принципе, все не так плохо. Кажется, жалко, что заканчивать уже надо. но ничего не поделать. Посмотрим, хотя бы одну часть возьмем, а дальше уже решать будем. Новый цикл сканирования. конечность, нога, левая. Не обнаружен. Просто отлично. И где теперь искать? Спешу. <смех> такой просто уже бегу, просто спешу аж волосы назад, я тоже на самом деле спешу аж волосы назад, но и залутать все хочется. Красиво здесь было, пока всех не убили, крайне прискорбное зрелище. А да, соглашусь, так как лутать нечего, нечего, значит идем дальше, о, можно почитать про пацанов, вот этого еще не создали, судя по всему, а нет, это шмель. Почему он так выглядит, конечно, непонятно. А, медицинская капсула. А, что это? ГПД-60, один из спиритальных образцов так называемой живой головы, созданной по технологии церебральной а автоматизации. Несмотря на активную сенсорную речевую систему, живая голова не разговаривает, а лишь имитирует настоящую человеческую речь, созданную благодаря детективным электромагнитным импульсам обработанным нейросеть в режиме реального времени. О, вот так вот. Так, ну это беляшек. Вот так вот он выглядит поближе. Убить его нельзя, потому что он никуда не подключен. РДС-5, радиоактивный снаряд. Это ромашка, которая тоже не подключена. Вот так вот. Такая вот прекрасная, красивая, хорошая выставка. И ни капли сохранения. Угу. Угу. Да, блядь. Так. Ага. Ага, ага. Я, кстати, вот, до сих пор не могу понять, как они держат деревянные двери для меня остается прям загадкой загадкой. Это что-то новенькое. Здесь О. потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражает меня эти ваши замки. Ну-ка. О, О. А еще разочек. О, прикольно. А еще разочек. Ага. А на этом закончим? Да, на этом наша серия закончится. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте видеообзор. Также на телеграм ссылочку в описании. Всем пока.